Ну, однозначно ответить на вопрос, где конкретно расселены кельты, очень сложно, поскольку корни их находятся в Итурии, в север Италии, да. оттуда предки пришли, соответственно, из Греции расселялись, они там смешивались с местным населением. Это если касается антропологических знаний и исторических культурных фактов но сама кельская культура это культура прежде всего связанная с поклонением земле и поклонением силам природы друидический культ который был основан как магический культ который был основан именно на кельской системе он весь был связан с тем чтобы налаживать контакт между людьми и природой чтобы вот эта вот связь не пропадала двигалась она по Европе через Францию и на британские острова, но кельты расселялись очень глубоко. Они пошли в сторону Румынии и в сторону Прибалтики, смешиваясь там с балтами и даже Туда, В сторону Израиля, в сторону вот этого полуострова Галаты, так называемая, есть такая народность Галаты, которые пошли именно туда, но там они смешались смешным населением, они остатки своей культуры не сохранили, а очень хорошо сохранилась она именно на территории Франции, на, уровне, на территории Британии, конечно, на уровне Британских островов и Ирландии. Там в Ирландии она как законсервировалась, она стала очень хорошо. И Шотландия туда же, все британские острова. Двигаясь по, этому, по этой траектории, она приобретала определенные характеристики и с каждым шагом немножечко меняла свои, свои, функции, свои функции, Потому что каждая магия, каждая ветвь, она отрабатывает свои программы, отрабатывает свои алгоритмы. И делают свое, абсолютно свое. Вот дойдя до Ирландии, они, сама вот, эта вот кельская традиция, кельтская культура не столько друидизм развивала, потому что сам факт развития друидизма как культа, как учения, как законченной методологией взаимодействия человека и природы на континенте, в континентальной Европе остался отчасти перешел на Британские острова, на Шотландию, но дойдя до Ирландии, он приобрел характеристики отработки принципа идеальной власти. Идеальной власти, которая связана с тем, что право на власть имеет лишь только тот человек, которому оно дано Землю, саму, саму природу. Вот отсюда и пошел путь священного брака короля и земли. Путь священного брака, когда земля давала человеку права на управление своими детьми и ресурсами. И старые законы, которые существовали и у континентальных кельтов, и у островных кельтов, были очень похожи, например, в части приравнивания жизни человека, например к жизни дерева. Убить оленя да, это повести себя на плахнув. То есть вот, вот настолько все было очень серьезно. То есть любой детеныш земли и человек судьба была абсолютно. Но впоследствии, конечно, это все немножечко модифицировалось. Но вот сам культ, сам культ почитания природы как матери, сам путь почитания природы как богини, он остался. И вот в таком вот виде он дошел до нас. И друидизм, как наука, как система, она учит человека, колдуна, мага, идуна, идущего по этому пути использовать силы природы как свои собственные. Не путем подавления и насилия, а путем включения себя, себя в них, как неразрывную часть. Это не менее чувствует природу свою руку, как свою ногу, чувствует ее, как малыш чувствует себя единым с матерью, находясь в ее утробе, а по мне Вот если вкратце, о то Шарковский собор во Франции Он сейчас там находится. Если у вас будет возможность, дайте, пожалуйста, туда. Потому что этот собор стоит на месте культового центра, где раньше все друи Галии, все друи Европы собирались по определенным праздникам и приносили там свои, ну, совершали там ритуалы, приносили жертвоприношения. Вот собор стоит аккуратно на этом месте. Вот. Точно так. Возможно, в этом что-то почувствовать, Что-то очень важное.